Итак, коллеги, всех приветствую. Давайте разберем животрепещущийся вопрос по поводу S&P 500. Всех он интересует. И давайте посмотрим, что мы можем сейчас на графике найти. Начнем, наверное, с дневного графика. Что у нас здесь? В принципе, 1 марта я высылал видео. Вы его можете посмотреть у меня на канале. Что у нас здесь? Мы долго бились в районе 3900. Были попытки как минимум два раза его преодолеть, если смотреть по дневным свечкам. К сожалению, либо к счастью, не получилось. И в конечном итоге, о чем была речь? Да? Что потихоньку, как снежный но все наращивая ускорение, мы будем падать. Ну, в принципе, это падение и произошло. Хотя были предпосылки, мы пробовали зафиксироваться выше 3900. Были надежды, но надежды не оправдались. Что сейчас? Сейчас мы наблюдаем следующее, то есть, если мы разбираем дневной график, то мы видим, что, в принципе, до маржинальной зоны, до маргинальной зоны на 3.730, да, то есть, мы сюда дошли, в принципе, вот та область, которую я показывал, мы сюда и подошли, не всегда, конечно, приятно быть прав, но, тем не менее, если... Мы возьмем горизонтальный объем, это самое простое, что сейчас можно показать, чтобы всем было понятно. И с конца октября, да, то есть до выборов вот на все вот это движение растущее мы натянем профиль рынка, то мы видим, что мы сейчас находимся на максимальном объеме, это 3.700. То есть очень такой качественный основательный объем, и как раз-таки на верхней границе мы уже, в принципе, к нему подходим. То есть обратите внимание, да, то есть, есть такие выпуклости, есть впуклости. Впуклости работают как вакуум. Всасывает в себя цена, а выпуклость наоборот останавливает То есть вот у нас была выпуклость, вот реакция цены Соответственно, то же самое можем увидеть и сейчас То есть когда цена подойдет уже к 3.694, 3.700 Даже да, лучше брать область чуть пониже да, То есть это 3.700 и до области 3.680 Вот здесь могут основательно останавливать цену Почему цена может туда подойти? Зачастую цена движется туда, где есть ликвидность. А ликвидность где у нас находится? Вот, обратите внимание на графический стакан, чтобы было лучше видно. Сейчас я его увеличу. Да, то есть вот у нас лимитные реальные ордера и цену могут вести, чтобы их всех отработать в идеале, да, то есть все мы знаем спекулятивную составляющую, что мы хотим купить подешевле, продать подороже. То же самое это касается и крупных фондов, поэтому есть желание да, то есть цену опустить пониже, чтобы купить подешевле и чтобы потом в конце 2021 года получить ежеквартальную, точнее годовую премию поэтому вполне допускаю, что сейчас мы можем все-таки в ближайшие ну, сегодня, да, то есть можем увидеть, а можем не увидеть, можем увидеть на следующей неделе то есть по факту, то что вы понимали по фичерам S&P 500 экспирация заканчивается мартовского контракта, вот с 15 по 19 марта, соответственно до 17 марта вот эта вся трясучка, она может происходить и рост мы можем не увидеть до тех пор, пока, чтобы вы понимали, на старом контракте позиции закрываются. То есть, продаются, а на новом они покупаются. Поэтому до тех пор, пока объемы не будут перелиты на новый контракт, вполне допускаю, что фондовый рынок будет дальше находиться в смятении. Но, тем не менее, если смотрим на дневной график, мы до 100% дошли, поэтому мы можем на какое-то время успокоиться. Но, по факту, если смотреть по объемам, если смотреть по кумультивной дельте, то по факту дорога 337 3694 что еще интересного да, то есть у нас идет перекос то есть у нас кумулятивная дельта она очень сильно просела намного сильнее нежели должна была поэтому есть шанс что вот лук который натягивают который находится плюс минус на 3 700 при достижении но ну, максимум да то есть какой-нибудь вот снос стопов то 3650 то есть зачастую, да, то есть ха хаила и лои любим обновлять, может это произойти, и потом все-таки будет точно такой же выстрел наверх, как и в прошлом году. Если мы уходим от 3.700, это благоприятный, скажем так, вариант развития событий. Но если мы обновляем вот этот лой, то это уже не очень хорошо, и сейчас объясню почему. Предположим, какое-нибудь движение наверх, оно особо не принципиальное, и движение вот сюда, то в принципе неплохо, движение отсюда, все замечательно, все отлично, но если же мы проваливаемся ниже и обновляем лой, да, то есть доходим до 3650, то есть очень высокий шанс, что мы дойдем только вот так, и потом мы можем начать падать ниже. То есть это единственный графический паттерн, хотя я не люблю это слово, которое я использую, но тем не менее есть такой шанс. Поэтому приоритетный вариант, чтобы от 3.700, 3.690 мы ушли, но если мы провалимся ниже, то, к сожалению, для портфелей ничего хорошего не ожидается, потому что через какое-то время мы можем протестировать уровень 3.550. Вот и к чему доношу свою мысль. В связи с чем? Сейчас по факту бесполезно что-либо делать, есть вариант, возможно, да, то есть в начале следующей недели что-либо прикупить, опять же, если вы уверены в своих позициях, либо диверсифицировать и приобрести позиции а, из того сектора, который так сильно не падает, либо наоборот растет, на текущий момент это энергоресурсы в первую очередь, а, либо захатчировать позиции просто другими активами. Дальше посмотреть, как будет развиваться ситуация. Если 3.700 останавливают там 3690, отлично, особенно если у нас кумулятивная дельта начнет расти. Это означает, что будут рыночные покупки. И мы в принципе уже вчера их частично наблюдали. Да, потому что хвост был и его откупили. То есть э, будут рыночные покупки хорошо. Да, то есть будем расти. В идеале, да, то есть дотянуть до 3850, там уже будем посмотреть. Но еще раз напоминаю, если мы обновим вот этот лой, то у нас уже формируется фикс-префикс. Что такое фикс-префикс? У меня есть на YouTube-канале, посмотрите, либо я ссылки под видео оставлю. Но суть какая? Сформируется фикс-префикс, вот это фикс, вот это префикс, некоторые еще поши ошибочно называют головой и плечью, но это точно не то. То есть реальный шанс, что с 3850 мы можем шваркнуться просто тупо ниже, поэтому очень внимательно и если такое произойдет, то вот здесь лучше по любому минусу со своей позиции зафиксировать. Что касается потенциала падать ниже на 350 на 3,200, да, то есть были речи, то есть сейчас уже ходят на некоторых каналах речи там 3,200, вот, опять же, в их видение я не вникаю, то есть, в принципе, возможно, ребята что-то видят, но потенциала падения, почему мы сюда должны упасть, лично в текущий момент вот, конъюнктура рынка об этом не говорит, то есть логики падения сюда нет. В с чем? 3.700, 3.650, на будущее 3.550 – это те уровни, которые нам интересны. Вот. Надеюсь, по ценам здесь хорошо видно, поэтому поставьте на паузу и все себе скопируйте. Что касается часового графика, здесь у меня маржинальная зона идет немножко по-другому, и здесь мы еще не дошли до падения, да, то есть окончательно. И 100% у меня находится на 3,675, как раз когда все эти лимитки будут взяты. Поэтому допуская, что пятница, конец недели, люди будут перестраховываться, возможно, продолжат крыть позиции. Вот, Причем зачастую не все кроют их в минус. Поэтому вполне допускаю, что сегодня мы 3,675 можем увидеть. Уйдем ли мы ниже? вот этого уровня, да, то есть уйдем ли мы ниже 3,655, не готов пока сказать, пока ориентируемся на вот эту область, которая отмечена у меня красным. Вот. А по поводу каких-либо разворотов, пока, к сожалению, рынок ничего хорошего не рисует, еще раз говорю, все это искусственно затягивается, то есть реальных предпосылок для того, что экономика вжо и надо, скажем так, ей падать, этого нет, то есть, к сожалению, Характерная черта капиталистической экономики – это цикличные кризисы. Соответственно, хомяки очень долго зарабатывали и рассчитывали, что рынок будет расти всегда, брали кредиты, к сожалению или к счастью, это не так. И порция страха, которая нужна была рынку, она как раз-таки была видена. Поэтому все, скажем так, неуверенные в себе инвесторы скинут все излишки, они продадут тем, кто готов сидеть, то есть продадут тем, кто готов покупать по приятным вкусным ценам, и, соответственно, у кого-то просто хреновый трейд превращается в долгосрочную инвестицию, только и все. Ничего критичного нету, огромные деньги вливались, вливаются и будут вливаться дальше в американскую экономику, поэтому все это в любом случае отрастет. Но, и опять же, обращаю внимание, вот сейчас мы упали на сколько? Ну, пунктов здесь, наверное, ну, 250 даже нету. То есть для э, сравнения, в, перед э, выборами в конце октября мы падали намного, намного сильнее. Причем за точно такой же период и никакой истерии не было. Но сейчас истерии есть и все пропало. То есть американские форумы прям кричат, что все пропало и в полной жо. Нет. То есть это, еще раз говорю, создается искусственно. Сравните, что было перед выборами и что сейчас. Поэтому делайте выводы. На этом все. Напоминаю про риск-менеджмент, напоминаю про money-менеджмент, что на одну идею максимум 1%, в исключительных случаях 2%. Да, то есть оставляйте запас для усреднения, если готовы держать. Если у вас 3-5%, я вчера устраивал голосование, это плохо. Ваш портфель может просто не выдержать. То есть либо вам придется вливать деньги чтобы, скажем так, вас не закрыли по Морженкову, либо вам придется резать косты и просто тупо закрывать в минус. То есть частично позиция, в которых мы не были уверены, мы вчера закрыли, я рекомендации в открытом канале писал, поэтому не стоит пересиживать. То есть лучше сейчас получить урок Получить фиксированный убыток, чем это лучше? Тем, что вы сможете выдохнуть, отдохнуть и потом просто вы по новой заработаете. Если же вы будете тратить себе нервы, то вы будете не в ресурсе. Это важно. То есть трейдер, инвестор должен быть всегда в ресурсе. Поэтому, если вы не умеете работать со стопами, если вы не умеете закрывать вовремя позиции, пожалуйста, поработайте над уровнем компетенций Иначе вы превратитесь не в растений.